Разминаться, разминаться, дорогие друзья, конечно же, разминаться. А, потому что для них это, <как> простите, первый матч на сегодня. Но впереди еще два. Тут, вот, кстати, к третьему матчу можно неплохо так подустать. А, и это, конечно, для команды, наверное, может быть будет и тяжело. Я не знаю. Я не знаю, насколько подготовлены ребята из команды в атаке. Но, но на наш <смех> ничего себе. Но по ножовщина у них получилось просто ювелирная. Два удара всего успели нанести Галь на узбеки по своим соперникам. Право выбора стороны на команде в атаке и, конечно, очевидно, что это стей, дорогие друзья. И вновь я рад вас всех поприветствовать Ребята, все, кто сейчас находится на, три... на прямой трансляции Огромный-огромный вам привет и приятного э -э просмотра Саня на чили без майки комментит Видите, так я всегда, когда в вебке не нахожусь Вот, меня когда не видно, я всегда без майки Иначе, а, ну, как бы... Ну, я вообще... не, не Мне не некомфортно, когда я в майке или в футболке, на самом деле Я бы стримил и... Ой, какая ха Какие же хаешки сейчас прилетели под радио, дорогие друзья! Ой-ой-ой, похороночку выписали Галиным Узбеком ребята из команды в атаке! Какая жесть! 1-0! Безоговорочный 1-0! Там после этих хаешек почти все игроки погибли! Ну, дальше с руки, конечно, добить было... Дело такое. Ну, давайте знакомиться с составами. Галины Узбеки — это Клинк, Че Гевара, Тенкс, Стив Мастер и Теремок. Команда в атаке — это На Лопатках, Хакуна, Матата, Женя, Двоечник и Скорб. Ну, думаю, естественно, не стоит говорить, конечно, о том, что вы и так знаете и без меня этих ребят. Да, потому что определенно вы их знаете. Ну и посмотрите, кстати, весьма и весьма агрессивно обороняются игроки в атаке у... Вы а же опять хаешками просто насмерть забрасывают, слушайте, ну беспредел какой-то. Очередная хаешка и очередной труп у команды галиных узбеков. Ну, галины узбеки вчера продемонстрировали весьма и весьма интересный и уверенный каесик, с чем их можно было поздравить вчера, но ну, вот получится ли демонстрировать такой же уровень сегодня, Ну, тут вопросы и вопросы достаточно серьезные и не сказать, что Женя, Женя, вот это намотал или намотала Женя все-таки это может быть и мальчик и девочка, ну не знаю, предположим намотал. Квадрокил от Жени в результате. Теремок один минус успел сделать, забрал двоечника, но не более того, на этом раунд закончился поражением для галлиных узбеков и ранний бай, невзирая на то, что бомбы не были установлены. Так вот, да, кстати, там про майку, да. Я бы, если бы э, каналы не рисковал бы таким образом отправить в бан, ну, вдруг появятся какие-то чувствительные ребята, которым не понравится, что я сижу без майки не накидают мне за эротику жалоб. Ну вот, в общем, из-за этого всего, естественно, приходится э, стримить игры в футболке. Парень, Женя, спасибочки большое за информацию. Очень полезная и ценная инфа. Кстати, этого самого парня, Женю, только что парня, Женю, отправили отдыхать. Че минус скорб, на лопатках забрал Стив Мастера. Ситуация 3 в 4, оборона, кстати, в меньшинстве. И вот ранний бай раунд Вот он, ранний бай. У Дигл Хотя, казалось бы, его команда раунда выигрывала. Оп, минус от клинка И на лопатках с двоечником уже теперь... Уже теперь с огромными проблемами будут пытаться выиграть этот раунд. Ну, все, один отстрелялся. На лопатках отправляется на точку Б. А это обман, кстати. Обман, чтобы собрать, как говорится, классы. Да, на самом деле, Теремок в это время бомбу устанавливает на точке А. И тут неожиданно для... На лопатках... Становится откровением То, что его просто сейчас надурили Надурили весьма и весьма жестко а, Времени, скорее всего, не хватит Нужно забрать двух оппонентов При этом, если открытие с девятки А это открытие с девятки Клинк уже дал информацию Теремок непонятно, правда, что стоит на улице Еще чекает Что он там планировал начекать Почему на лопатках бежал с Юспом Для меня тоже загадка При том, что он имел ФАМАС Но, так или иначе, Галины Узбеки на первом же своем девайсном раунде показали нечто интересное, и это нечто интересное, быстрая такая жесткая атака под Б с дальнейшим перестроением сил под точку А. Ну, респектую, респектую Галиным Узбеком, потому что такой подход обычно как раз-таки и дарует возможную победу с точки зрения того, что это непредсказуемые действия, но ну, нечитаемые. Я бы лично не думал на самом деле о том, что э, Галины Узбеки уйдут. На какую-то другую точку Ну, а как следствие, да, ребята Ребята умудрились удивить И удивили конкретно Но сейчас, разумеется, отпущена точка Б полностью Для того, чтобы попытаться ее выбить Ну, с пистолетами выбивать, конечно, перспектива Такая себе, достаточно призрачная Я бы даже сказал, туманная Но можно попытаться, Женя вот уже, кстати Раздобыл себе Галил И, очевидно, это информация для игроков Атаки на лопатках, один минус с юспика. Ну и... и на лопатках Еще один минус с Юспика, Интересно. 3 в 2, дорогие друзья. ребят с пистолетами в меньшинстве. Ну, но... вы в большинстве, простите. Но при этом навязывают какое-то свое видение игры. Теремок 16 хп 1 на один с двоечником. И двоечник 32 хп. Нет дефьюз-китов. Раунд уже не спасти. Ну, Теремок затащил. Затащил. Юра, привет тебе, большущий. Все, Теремок добивает последнего. Бомба взрывается. Теремок все-таки не выжил. Но боролся Акелев, иначе никак вообще не скажешь. Напоминаю, дорогие друзья, для тех, кто только-только присоединился к трансляции, впереди нас ожидают карта Тускан и карта Трейн, но уже, конечно, между другими командами, ну, точнее, в атаке будут участвовать на всех трех матчах, да, но суть, я думаю, вы поняли. Соперники у команды в атаке будут сегодня меняться. Для них, по сути, сегодня почти полноценный Best of 3, получается, да, где они три карты должны сыграть все. Женя со снайперской винтовкой на улице забирает Тенкса и атака поняла, что на улицу здесь нам, в общем-то, не позволят выйти. Поэтому нужно а, перестроиться под какую-либо другую позицию. И в данном моменте хороший, кстати, прострел мог бы быть, если бы был чуть-чуть выше. Но не залетел, не залет Ну, попытка опять же открыться под точку Б Под спотом Б у нас на лопатках Не успел его включить Но вот он здесь И минус по Чагиваре Это доказательство того, что Эту позицию он будет пыдить а, До последнего еще и Хакуна Матата Из-под девятки открывается на помощь своему товарищу По команде, вырубает теремка Выбивает с него бомбу И раунд, наверное, похоронился сам собой да? Стив Мастер последний ну, глаза разбежались. Очевидно, глаза разбежались. Открывались на него сразу с двух позиций соперники. Опять же, из-под девятки. Но двое. Один остался, второй убежал за стену. И вроде хотелось бы стрелять и в одного. Вроде хотелось бы стрелять и в другого. Но по результату... По результату вы сами видели, чем закончилась эта перестрелка. Закончилась она, в общем-то, грустью, болью, печалью и тоской для коллектива Галины и Узбеки. Потому что раунд они... Отдали, простите, дорогие друзья. Тележку забыл закрыть. Извините, Уномомента момента. Все. А, скорпы на лопатках. Два минуса по игрокам атаки, у которых, кстати, в данном раунде экономические. Саня, привет. Как игра идет? Привет. Да, игра идет замечательно, но это же пока только первый матч, который длится вообще, в принципе, 8 минут. Поэтому нормально, пока все нормально. Теремок! Хедшот по... на лопатках. С дигла, и, разумеется. И один девайс, как вы понимаете, уже находится на рампах. За ним можно будет в перспективе попробовать сходить, конечно, если такая возможность вообще появится. Гай Модис, приветствую вас. Вам тоже добрейшего вечерочка. 4 в 3. Ну, вот опять холд от атаки в надежде на то, что э, оборона сама придет аркадить. Оборону может простреливать. Это же, ну. Ну, карта Нюк. Ну, вот видите, Скорб просто два кила делает прошив желтый. И... Ой, и еще по одному попадает. Почти Теремка забрал. Ну, Теремок не успевает, к сожалению, убежать. Соперников слишком много, и они наступают по всем фронтам. Как следствие, 4-2. Ну, и не надо расслабляться на самом деле. уж тем более сидеть в желтом. Ну, потому что перспектива восседания на этой позиции. Ничем хорошим на самом-то деле для атаки. Ну, не будет являться. Ну, и не принесет никаких плодов, уж это очевидно. Ну, ладно, еще, когда сидят на нуле. Но ну, окей, хорошо. Но сидеть в будке, которая прошивается, просматривается абсолютно идеально. Ну, это прям такая себе перспективка-то. А выломались на точку А. Сейчас игроки Галины и узбеки. Ну и всех их там дружно, в общем-то, хоронят. Да, без единого минуса, к сожалению, атака сдает этот раунд. Счет на табло 5-2. Сегодня в очередной раз катался на САПах. Всем советую. Гай Модис, ну-ка, расскажите, что это такое. Я вот лично не в курсе. Саня, возможно, сегодня мы с Нео будем играть даже так? Даже так? Будет здорово. Будет здорово, а может быть и не будет здорово. Посмотрим. Ну, всегда приятно увидеть частичку Хайрат Киллер хоть где-то. Команда хорошая была два калаша и Дигл в количестве два, также один глок. Это такой вот бай у команды Галины Узбеки. И они надеются по всей видимости его выиграть. Хакуна матата и двоечник вместе с корпом и на лопатках, ну разбирают опять же по кубикам, по мелким кирпичикам команду Галины Узбеки. Не досталось по-моему Жене, если я не ошибаюсь одного минуса. Но опять же толк от Галиных Узбеков, что они вот решили посидеть. Мне кажется, для них эта стратегия конкретно против этого соперника не работает. Саня играл у них на паблике. Классный паблик. Хотя бы не матеряться. А я всегда говорил, что ребята из паблик-сервера новые патриоты. Это классные вообще ребята. Ну, то есть это я еще... Я не первый турнир для них комментирую. Знаю, что они довольно дружные и позитивные ребятки, поэтому... А, ссылочка поэтому на их паблик есть в описании Обязательно врывайтесь, играйте Там очень и очень слаженный, грамотный и хороший контингент находится Рекомендую от себя лично Саня, ты крутой комментатор Серега, спасибо вам большое Жму вашу руку, спасибо 7-2 тем временем Команда в атаке а, вроде бы как немножко даже разыгрались Привет, Сережа. Да, привет, Сережа, от канала Knife Ну, начинается раскидка, какая-то на самом деле. Я бы не сказал, что прям хорошая, да, но. Ну, тут вопрос скорее, в выходе. Выход-то последовал после этой раскидки. Может, раскидка была и полупассивная, но. Ой, прострелил! Прострелил! Лайда Женькай до сатана. Какие прострелы ставят через будку, еще и в голову попал. Как я даже не понимаю, как такое получилось, да? Забавный и интересный момент. Но счет на табло, тем не менее, 8-2 в пользу коллектива в атаке. Сильная сторона на карте нюк все-таки выиграна именно сильной стороной. Логично, как-то я какую-то несуразицу сказал. Но что есть? Залетаем, дорогие друзья, на точку Б Вместе с галинами узбеками Ну да, ну да Опять хаешками Заметьте, команда в атаке очень активно Пользуется гранатами, это далеко не первый Минус, и думаю, даже не последний С э, гранат Ну вот, да, такие дымочки Конечно, тоже иногда бывают Сам играл, сам знаю, да, и без таких Дымов игры не проходят 9-2, уверенно, уверенно за то, как сразу Кнайв возбудился. В смысле, что это я возбудился? От чего это? Я рад. А, я рад, что а, увижу игру Нео и Дуримара. А, я рад, но не для того, чтобы уж прям возбудиться. Ну ну что, серьезно. Я бы даже более того не возбудился, если бы комментировал профессиональный Counter-Strike, Володя. Ну что. -то. Женя решил сменить, кстати, позицию и теперь пытается сыграть уже под радио, заметил соперник, ну вот зря такие мувы вот влево-вправо, постоянные стрейфы, вот эти коротенькие, они вот, как вы видите, позволили Тенксу пройти дальше, но есть прикольчик, да, есть прикольчик в том, что все-таки удалось выбить бомбу, и даже невзирая на минусы Теремка, где-то сделанные там на точке А, здесь есть Че вместе с ним еще один его тиммейт, и поэтому развалить... Оборонительный рядут под точкой Б Будет очень сложно То есть нужно пытаться забирать э, бомбу И как? И как, дорогие друзья, это э, делать? Учитывая, что здесь снайперская винтовка Ну, достаточно конкретно, так скажем Контролирует эту позицию Павлуш, спасибо вам большое за подписку Ну да, самое, наверное, адекватное решение Это доталово сидеть э, на радио Галины узбеки но уже надо, по-моему, смириться на самом деле с поражением в раунде. Или что-то пытаться сделать. Вот типа такого. Красивый мув. Хаешка на ноги. Но соперники не стали выходить под эту хаешку. Хитрецы. Но времени-то 23 секунды. Сидели очень долго. И теперь уже, смотрите, под радио поджато все. Женя забирает клинк. Клинка погибает, а дальше На лопатках все-таки умудрился Прошить Чигевару, и это 10-2 Ну и вот спрашивается, собственно что сидели под рампами-то Так, Гай Модис я видел, ответил мне Но я не успел прочитать, уползло Сообщение уже Так-так-так-так-так, Сабборт, так, так, так, так. Аналогичная доска для серфинга Только с весом М -м, Интересно, интересно <смех> Спред на лопатках И попадание по трем соперникам Есть, но не фатальное Не летальное ни в коем случае А вот они теперь уже леталочки полетели А минус... Сомчик! Горячо, любимый, мой многоуважаемый Сомчик, Донейшн Аллерс опять решил сегодня ни о чем не рассказывать. Нет, все-таки рассказал, слушайте, с запозданием, но пришло уведомление. Сомчик, спасибо вам большое за 5 евро, обнял вас крепко, опять же, по-дружески. Спасибо вам большое, вы настоящий человек. Есть не настоящие человеки, а вы вот очень настоящий. И очень крутой. 11-2, дорогие друзья, в очередной раз Галлина Узбеки терпят скрушительное, так скажем... Поражение Пока что на просторах карты нюк Надо пытаться, надо бороться Но вот Сабборд стоишь На нем и веслом гребешь О. А, ну, ну Возможно, возможно, что-то такое Ну ладно, я даже загуглю после стрима Обязательно загуглю ну и снова, атака мало действий делает, но очень много лайфбара теряет, да, за счет как минимум большого количества прострелов, которые совершают игроки команды в атаке. Находящихся в обороне, да, я должен был это сказать. Ну, вы видите сами, ну, развал, полнейший развал. Очень крутые ребята из команды в атаке. Я рад, я рад, что сегодня я буду много euh, видеть. Эту команду, да, то есть целых три матча мы проведем вместе с ними. И это говорит о том, что как минимум вот уж на последний матч сегодняшнего игрового вечера, да, в атаке против Анви, а вот на этот матч у меня вообще бешеная ставка. То есть прям я надеюсь, это будет лучший матч, а, ну, как минимум, группового этапа. Думаю, один из, один из лучших. Женя! Со снайперской винтовки на улице вместе с двоечником закрыли сразу парочку соперников, но, увы, Женя спастись не сумел. Двоечник позицию отдал, иначе тоже погиб по, как и его товарищ по команде, на лопатках. Ой-ой-ой, двоечник еще одного успел выцепить. Ну. 13-2, дорогие друзья. Немножко гальны узбеки выглядели, конечно, не подготовлены к атакующим действиям. Ну, посмотрим, может в сильной стороне ребята раскроются по-новому. Кажите, паблик работает или нет? Ну, я, наверное, думаю, работает, а чего же нет? Тут вопрос, да, какая ошибка выбивается, допустим, при заходе на паблик, э, на сервер, да? То есть, если потом открыть консоль и почитать, что там было написано, да? Обычный, возможно, допустим, э, так сказать... Как оно называется? Господи, я уже забыл. Я уже забыл, как, какое слово выбивается, если сервер не работает. Ну, короче, ладно, не суть важна. Тем более вот ребята здесь пишут, что все работает. Саня, я спецом утром зашел к ним на папы и сразу сказал, что тур заберут Анви. Ну посмотрим, здесь вот как минимум еще одни канди... кандидаты появились. Теремок! трехочковые, ничего себе, минус от Тенкса и в атаке Хакуна Матата. Один единственный фраг. Вы-то посмотрите, 100 хп урона нанесли в атаке в пистолетном раунде. Ну что, камбэк? Ждем камбэк. 13-3. Да, Абдурашид, слушаю вас Радо, приветствую вас, приветик, приветик вам а, Глачки, глачки с какими-то небольшими даже гранатами Еще, кстати, присутствующими у команды в атаке Не знаю, честно сказать, зачем им гранаты ну, просто для каких целей они их сейчас будут использовать. Взрывать соперника это такое себе. Его еще сначала надо э, локализовать где-нибудь. Э, Абдурашид, простите, но все-таки не скажу. Не обессудьте, но не скажу. Я же просто не знаю. Вдруг, допустим, это не так. Поэтому такие вещи говорить не могу. Но в любом случае скажу вот так. Э, Скорпу привет от Абдурашида. Ну, перестрелочка поперла, расстрельчики, расстрельчики, 2 в 3, кстати. На удивление, атака в целом проводит раунд не так уж и плохо, но вот сейчас будет ключевой момент, это перестрелка на вилке. Кто кого первей зачекает, увидел голову, попал по ней игрок с ником на лопатках, но Клинк забрал сразу двоих. Это, дорогие мои друзья, 13-4. Галины Узбеки забирают очередной раунд, и вот тут вопрос как команде в атаке, будет ли ранний байк. Но, судя по тишине в респауне, видимо, не будет. И от Якута привет команде в атаке прилетает, ребятушки. Поддерживают вас, поддерживают. <клышко> О! Очень массово через улицу пытаются сейчас пробежать, как прям муравьишки, да? Если с девятки смотреть на все происходящее, пытались пробежать ребята из команды в атаке. Ой! Ой-ой-ой! все таки добили Тенкса. Слишком широко открылся. Это была ошибка на лопатках. Минус Стив Мастер. Ситуация 3 в 4. Перевес численный. Умудрились вырвать ребята из команды в атаке. Правда, ненадолго. Ой, чигевара а уже успеет перезарядиться. Ну да, здесь, конечно, Скорб наказан. 3 в 2. Вот он, где численный перевес, который был. Куда то пропал? Саня, прокомментируешь, как я играю в PUBG? Нет, Володи, конечно, нет. Ну и затишье, опять же, да, вот надеяться на лопатках увидеть какую-то ошибку от соперника. Саня, привет, что с качеством? Стесняюсь спросить, а что у вас с качеством за best? Вы в настроечках плеера поковыряйте и у вас станет нормальное качество сразу. Спасибо большое, Гаймодис, вам за 100 рублей, сообщение, когда турнир Узбекистана, ахахахаха, действительно, да, когда же он будет, <сuma> <сuma> да, троллинг добирается до нас даже в донатах. А, минус от Клинка по Хакуна Матате. Ну и наконец-то раунд закончился. В общем, очень долго Хакуна Матата пытался реализовать свою позицию. Хотя изначально, мне кажется, было очевидно. Стоит высокая. Ну, я не знаю. Не знаю. Смотрите, как бы the best. Я вот знаете, что делаю сейчас? Прям сейчас, конкретно сейчас, я комментирую Counter-Strike и транслирую его в 2К качестве. Вам надо, чтобы я транслировал в 4К. И тогда вы, наверное, скажете, что с качеством все норм. Наверное, так, да? 700. Ой, ребятки, ладно, давайте. Первый полноценный девайсный раунд. Команда в атаке сейчас имеет возможность э -э сделать... Ход конем, наверное, давайте скажем так. Да, имеет возможность изменить ход событий, но позволят ли Галины и Узбеки это сделать? Все-таки карта Нюк, как известно, для обороны куда более приятна. Но в атаке... Ну, в атаке сейчас очень слабые действия демонстрируют. Как так? Почему стояние на улице, где заход на точку? Уже давным-давно как-то пора на самом деле а, что-то пытаться распаковать. Ведь медленные раунды от команды Галины и Узбеки не работали. Почему в атаке решили, что будут работать у них? Ну, размен на грибак сейчас произошел. Двоечник с 10 холспоинтами, И это, к сожалению, будет заставлять играть его очень медленно и осторожно. И в результате при чеке девятки наступает момент гибели. Но, в целом, ну, конечно, я не буду говорить, что это безграмотные действия в атаке. Но скажу, что с такими действиями выиграть матч не получится. Однозначно. Потому что первый девайс на раунд. Забежали, захватили. Все. Победа. Даешь 8к. Да, КС 1.6 в 8К Еще чтобы и в какой-нибудь там, я не знаю Виртуальной реальности еще Чтобы можно было на 360 все смотреть Эвольверс, приветик Клинк. Ну, дальше тут уже, собственно, форс. Попытка зафорсить и вырваться под точку Б. Вот, мне кажется, эту попытку надо было предпринимать как раз-таки на предыдущем раунде. Не с Галилами и с диглами это делать, а с Калашами и с полноценной раскидкой. Ну, вот сейчас, да, гибель одного, гибель второго. Зачем смотреть спину? Странный-престранный момент, дорогие мои друзья. Команда в атаке безупречно, как мне кажется, провели первую половину. Ну, начнем с того, что они выиграли ее со счетом 13-2, да? Как бы держу в курсе. Но во второй половине Галины и узбеки просто на коне. То, как они делают сейчас оборону, это замечательная и крутая штука. Реально прям респектненько, так скажем. Молодцы, одним словом. Ну и сейчас опять же пойдет форс за форсом, форс за форсом. Да, пока не наступит хотя бы один экономический раунд у команды в атаке. Хотя в целом сейчас вроде с калашами, вроде вооруженные, не с пистолетами хотя бы. Хакуна Матата лишился 19 хелс и вновь, кстати, медленный раунд через улицу. Вот почему форс мы делаем быстрый, а бай обязательно должен быть медленный. Ну... Но... Спорно, как по мне. Я думаю, что стоило бы на самом деле переосмыслить немножечко подход к ведению атакующих действий, но не мне судить, опять же. Мое дело комментировать, ну и немножечко еще анализировать. А уже на основании этого анализа и прокомментированного мною команды могут, кстати говоря, проводить работу над ошибками. Ну, на лопатках. Сбрил одного из соперников. Минус от Скарпа, минус от Тэнкса. На лопатках. Хороший хэдшот ставит. Теремок на девятке. С одним минусом погибает. И кстати, если выиграл бы перестрел с Хакуном Ататы, и то все равно взорвался бы на гранате. 14-7. Ну и, собственно, вот видите, было 5-0 и стало 5-1. Если вы внимательно смотрите трансляции, то должны знать, что я вот буквально вчера или позавчера говорил о том, что чаще всего атака начинает включаться именно при счете 5-0. И первый матч они берут как раз-таки делая счет 5-1. Именно не 3-0 и дальше 3-1, а 5-0 и 5-1. Это бывает, к слову, сказать... Довольно-таки часто. А вот теперь у Галина узбеков могут начаться сложности с деньгами. По крайней мере, категорически нельзя отдать 15-й. Иначе в следующем раунде точно не останется денег. Женя. Запрыг на скалу. Но, к сожалению, не запрыг на скалу. Давайте. Нет, все, Женя больше не будет. Женя больше не будет. Прыгать на скалу не удалось. На лопатках. Где на лопатках? Вот он. Открылся из желтого. И самое главное, вот видите, он ушел из него. А он не делает ту самую ошибку, которую неоднократно повторяли... Нет, повторил все-таки. Галя на узбеке. Это посидеть в желтом. Зашел зачем-то посидеть. Получил прострел. Все очевидно. Минус от Женни. Девятка расчищена. Можно теперь уже спокойно пытаться заходить. Теремок. Отвоевал свое. чегевара последний. В... Хотел сказать, что может, может, да, может попытаться э, затащить. Но все-таки 15-7, дорогие мои друзья. Увы и ах, увы и ах. <клес> Матчпоинт и случилось то самое страшное, о чем я и говорил. Галина Узбеки заруинили себе экономику поражением в предыдущем раунде. Вот этот раунд уж нельзя было отдавать ну, от слова совсем. Сейчас достаточно просто быстренько сыграть какую-нибудь точку, например, точку А, ну, которую проще просто занять кучей. И, в принципе, победа в кармане у команды в атаке. Но если выйдут на точку Б, то это будет ой, как зря там Галины Узбеки такую ловушку сделали, что просто мама-мия. Скорее всего, такое выиграть будет уже невозможно при перестрелке под рампами. Но гранаты. Я же говорил, не последний минус с гранаты. Закинули девятку. Минус теремок. И вот теперь уже выбить, как мне кажется,. С прискорбием вынужден констатировать, факт не получится. 16-19 хп у игроков обороны, клинк последний. И двух последних игроков команды Галина Узбеки расстреливает игрок с никнеймом Хакуно Матата. 16-7, итоговый счет, дорогие друзья. 55% проголосовавших за команду в атаке угадывают. Молодцы, ребятки, молодцы. Есть у вас чуечка, есть, вижу.